Доброе утро, мои дорогие подписчики! Наконец-то я смогла выйти в эфир. И я рада вас приветствовать на моем канале. Мой канал называется Елена Ермакова. Я вас всех очень люблю. Я вижу, что очень многие из вас, многие у меня появились новые подписчики. Спасибо, что вы со мной. Большое спасибо, что вы заходите на мою страничку, смотрите, пишите, участвуйте, помогаете мне развивать мой канал. Еще раз вам всем большое спасибо. Сегодня свой прямой эфир я посвятила тому, что новый год у нас уже начался. Сегодня у нас 1 февраля 2021 год. Уже месяц у нас прошел 2021 года. И в свете последних событий, вы помните, я вам, я вам бросала все свои и переживания, все, что у нас произошло за этот месяц. Год у нас начался очень тяжело и очень эмоционально и для меня, и для мужа, и для всей нашей семьи. Поэтому вот только 1 февраля, когда я смогла выйти в эфир. И прежде всего, что же мы начинаем в новом году? Мы, конечно, планируем нашу жизнь на, на год. Ну, примерно, примерно мы всегда все планируем. Точно так же я сейчас хочу сказать, какие же у нас будут планы на 2021 год на моем канале Елена Ермакова. Прежде всего, конечно, мы вам покажем в дальнейшем, покажем, планируем поездки по Украине и обязательно это вам показывать. Планируем поездки по грибы. Вот у нас февраль месяц, и мы знаем, даже узнали, где есть, называются опенки зимовые, зимние. Поэтому мы поедем и обязательно покажем вам, где на каких деревьях они растут. И я надеюсь, что мы их найдем. Обязательно покажу, расскажу, свои рецепты, то, что мне нравится. Я уже и запланировала передачу, поэтому покажу э, обязательно вкусняшки те, которые люблю я готовить. Э, дальше э, я планирую, планирую э, в своем плейлисте ⁇ Наше здоровье в наших руках ⁇ Я планирую рассказать, как мы 25 лет лечили нашего дедушку. Э, держали его э, в этой жизни и, и его здоровье, да, пусть немножко уляжется эта боль, обязательно расскажу, может быть, кому-то это будет интересно, потому что он прожил 25 лет без мочевого пузыря. И планирую очень много интересного вам рассказать, показать, естественно, так как мы планировали, у нас есть прекрасный плейлист, который называется «Новости, а затем улыбаемся». То есть мы начинаем говорить о наших новостях, о нашей погоде, а затем мы улыбаемся, улыбаемся в смысле я вам рассказываю те анекдоты, которые мне набросали мои друзья, набросали точно так же и вы, мои дорогие подписчики. Поэтому иногда... То есть я хочу сказать, всегда позитив должен быть. Ну и вот мы начинаем плохие новости. Я никогда вам не рассказываем, мы начинаем с новостей, с нашей погоды. Вы мне тоже рассказывайте, пишите, у кого какая погода, где, в каком регионе Украины либо России. И далее, и далее мы с вами общаемся на позитиве. Сегодня я запланировала, я его-таки назвала гороскоп на 21 год. И я просмотрела очень много астрологов, те, которые пишут, когда-то это было лет 25 назад. Я помню, я тогда прочитала гороскоп. Чей-то гороскоп. Я сейчас даже не скажу, чей, потому что я помню одно: что я вот прочитала его на год точно так же у меня все это и случилось на тот год поэтому сейчас я сколько не считала гороскопов, э, таких гороскопов я не встречала но э, до сегодняшнего дня я выбрала я уже знала вот новый год как начался у нас э, год мы прожили поэтому я прочитала всех астрологов кто что там рекомендует кто что рассказывает многие из них конечно пишут э, общими фразами, ну, так как сейчас уже прожив такой вот прекрасный участок жизни, мы понимаем, что как работают психологи, как работают те же самые цыгане, которые говорят, что гадают. Все они психологи в какой-то в мире, поэтому общими фразами... Когда говорят, тогда мы понимаем. Вот то же самое я сегодня читала э, и астрологию. Но некоторые из них я все таки выбрала и посмотрела, что вот начало жизни они описывают, начало года они описывают такое, как и получилось. Далее очень многие э, в сети… Э, в сети э, все те знаки Зодиака, о, о которых буду сегодня рассказывать, я их при, примерно знаю, то есть это все мои знакомые, и э, хоть я раньше говорила, что да, гороскоп это придумали люди. Нет, все-таки э, все-таки э, на нас влияют, э, влияют энергетические силы, силы э, Земли, силы Солнца и силы воды. И сейчас я это понимаю, что это действительно так. От этого зависит наша энергия, и э, случаются те или другие обстоятельства в жизни. Поэтому и начнем гороскоп на 21 год. И начинаю с тех знаков, которые я знаю. Это прежде всего Козерог. Я хочу сказать: Козерог мой муж, скорпион это я. Поэтому мы прекрасно знаем, как мы прожили этот месяц, и я сразу же прочитала, посмотрела этих астрологов, которые об этом рассказывают, и сейчас то же самое рассказываю вам. Я думаю, что вот такое оно и случится. Для козерогов. Начало года, февраль, начало года тяжелое. И здесь рассказывают, что февраль, март, апрель далее пойдет на улучшение. Очень большая вероятность переезда, Перемен в бизнесе, но э, все-таки рекомендуют астрологи, э, говорят, что так показывать звезда, что надо проявить терпение. И потому что, э, потому что, как говорится, не все двери открываются с первого раза. Придется испытать себя на прочность, чтобы узнать свои силы, возможности. Но год для козерогов обещают быть позитивным. Начало тяжелое, средина пойдет на перемену и конец года завершится позитивным. Позитивным будет средина года. Именно там придется, вначале придется обязательно проявить терпение, настойчивость, потому что не с первого раза все получается. Узнать свои возможности и будет позитивным год. Водолей. Начало года превосходное. Под конец года силы немножко поиссякнут. Но вы можете добиться большего, чем планировали. Нужно уверенно идти вперед. Кто потерялся изначально, тот не готов идти с вами до конца. В бизнесе не бойтесь рисковать. Это именно это время, вот этот год очень прекрасен для вложений. И придется снова позаботиться о своем здоровье. А вот личные отношения у вас в этом году уйдут на второй план. Для рыб появится много поводов для волнения, но не стоит принимать происходящее, происходящее все вот это близко к сердцу Разбирайтесь эту ситуацию немедленно не пускайте это все на самотек конец года вам э, будет благоприятным для налаживания отношений в бизнесе бизнес партнерами и налаживания личных отношений и конец года порадует вас прекрасными новостями. Овен. Следующий у нас идет Овен. Овен. Для овнов этот год будет удачен во всех, во всех начинаниях. Но предостерегает от излишней самостоятельности. То есть все-таки э, все надо иметь меру. Ну, как говорят э, есть такая пословица тоже, во всем надо иметь меру. Новые знакомства будут для овнов, э, сулит этот год, перемены. Конец года для овнов будет благоприятельным для многих, для больших покупок. Поэтому можно планировать в конце года покупать машину, квартиру или бизнес. Что же сулит нам 21 год для тельца? Тельца сопутствует удача и комфорт с марта по июнь. Именно вы, тельцы, узнаете значение слова «везунчик». Очень благоприятен для незамужних девушек. Именно незамужные многие, многие найдут свою вторую половинку. Испытывайте судьбу смелее. Звезды вам в 2021 году рекомендуют. Конец года. Астрологи рекомендуют проводить больше с семьей, если она у вас есть. И обратить внимание на учебу своих чат. Потому что они начнут съезжать в учебе. Обязательно позаботьтесь в конце года о своем здоровье. Близнецы. Начало года сулит неожиданные повороты. Астрологи рекомендуют остерегаться спешек и медлительности. То есть надо все идти равномерно. Контролируйте свои эмоции в силу здравого смысла и здравого ума. В начале года со средины будет возникать много путаницы. Со средины года уже пойдет умиротворение, что нетипично для вашего знака-близнеца. Конец года бросит вас в водоворот событий на личном фронте. Но не забывайте, что у вас на первом месте семья. Рак. Вам очень легко удастся оказаться на коне. Этот год для вас очень благоприятен. Старайтесь все делать вовремя, много придется работать для этого. И не бойтесь ответственности. Не перекладывайте свою ответственность на других. В любовной сфере вы сумеете добиться поставленной цели. Для раков этот год будет благоприятным в работе, благоприятным в отношениях. Он сможет оказаться на коне. Весы. Начало года. Изменения сулит. Но для вас это прогнозировано. Все препятствия, весы ⁇ это спокойный знак, когда всегда все преодолевает. Все препятствия, весы вы преодолеваете и преодолеете. В любовных отношениях астрологи рекомендуют следовать своим идеалам. Для вас самое главное ⁇ это семья. Будет много разных интрижек. Постарайтесь все вот эти интрижки убрать с помощью зонта. Нестабильность в личных отношениях урегулируется со средины года. И конец года обещает хорошее события. И финал года завершится для вас феерически. Результат будет пропорциональным вашим усилиям. Год для вас будет прекрасный. Много будет и препятствий, и в любовных, и интрижек. Но не забывайте, что у вас ваша цель, ваша цель – это добиться положительных и хороших успехов. И этот год вам поможет. И самое главное – это семья. Убирайте все с помощью зонта. Скорпион. Начало года тяжелое, ну и целый год для вас. Целый год вас будет бросать от одного берега к другому. И ни от одного из этих берегов вы не остановитесь ни на секунду. То есть этот год вот такой вот интересный. Значит, мы, поскольку я тоже скорпион, мы будем летать от одного берега к другому. И начало года уже нам это показало. Но не стоит расстраиваться вас ждет скорпионы, вас ждет новое знакомство, новые события, новые возможности, несмотря на все сложности и усталость от наплыва этих всех событий. Но вы скорпионы привыкнете и будете готовы к многим переменам, хотя вам самим так и не кажется, но не надо сидеть на нескольких стульях. Лучше выбрать одно конкретное дело. Не привязывайтесь к новым людям, прислушивайтесь к советам со стороны. И самое главное, сфокусируйтесь на близких людях. Вот такой вот будет непростой 21 год для скорпионов. Ну, все закончится. Хэппи энд. Все хорошо. Год в конце года приносит нам позитив. Лев. Лев э, для льва этот год 21 принесет 365 дней сюрпризов. Вот такой вот интересный год. В работе будут негативные тенденции, которые будут сменяться на позитивные. Но все же вы сможете, сможете подавить быстро вот эти все негативные тенденции. На любовном фронте звезды предсказывают интрижки, в которые вы не захотите вмешиваться, но все-таки придется. Но подумайте хорошо. Всегда подумайте хорошо, что это вам дать. И надо ли это вам, поскольку у львов тоже самый главный идеал ⁇ это семья. А вот надо убирать свои эмоции и думать трезво. Холодный ум и горячее сердце ⁇ вот это все и победит. Со середины года позитивные события уже. Это лучший период для того, чтобы перебрать скелеты в шкафу, как говоря. И представится шанс круто изменить жизнь. Но не благодаря ваших талантов, а благодаря человеку, который сильно в вас верит. Вопросы семьи очень важны для вас, поэтому уделяйте больше внимания. Денежные вопросы решаться для вас в этом году будут решаться легко. Сфера э, личных отношений требует внимания. И о сфере здоровья вас поджигают приятные новости. Главное оставайтесь верны себе и верны именно тем людям, которые вас любят. И любят Именно за эту вашу непосредственность. Этот год начинается для львов с очень многими разными событиями. Средина года и несет позитивные события и закончится тоже хорошо. Главное работать, верить и думать холодной холодным умом и горячим сердцем принимать правильные решения. Девы, вот для кого для кого, а вот для дев этот год двадцать первый пройдет очень положительно и очень удачно. Без разных вот этих левых правых берегов у свободных девушек и юношей есть шанс встретить свою пару. Но все-таки будут и падения, и, и поднятия, но это будут не тяжелые такие некрайности. Будут и успехи. Но Дивы, вы знаете, что ваш успех кроется в таланте добиваться желаемого, но отнюдь не любым способом. Работа, творчество, самореализация. Это то, что должно быть, это то, что для вас должно быть, и, и то, чем вы занимаетесь. Так, мы забыли каких-то, думаю, мы забыли каких-то знаков зодиака. Сейчас посмотрим, кого мы… Друзья, у меня есть кто-нибудь? Нет? Если кто-то присоединился, я вам говорю, привет, друзья. После девы у нас идет... Скорпионы мы рассказали. И стрелец. Стрелец. Стрелец в этом году... Значит, самое главное в стрельца ⁇ это стихия огонь, поэтому он получит иммунитет к негативному воздействию Луны. Но этот год начнется такой вот запутанной астрологической обстановкой, поэтому будет возникать много странных ситуаций. Негатива почти не будет, но многие вещи все-таки вызовут рассеянность. Вот такой вот год зависит. И э, начало года — это отличное время для личного и карьерного роста и начала новых отношений. Ну и все таки не стоит любовным переживаниям уделять много времени, потому что есть вероятность упустить что-то важное в работе, от чего будет зависеть ваше безбедное существование. Средина года — Начнется работа, может очень тесно пересечься, пересечься с любовными отношениями. И после этого кардинально понадобятся вам кардинальные шаги, которые буквально перевернут вашу жизнь. Иначе достичь успеха не получится. Если у вас пока нет личного дела, просто плывите по течению и пользуйтесь максимально всеми возможностями, тем, у кого же есть бизнес, стоит рассмотреть перспективу тотальной модернизации. Воздержитесь от любовных рисков и работы в одиночку. Все-таки звезды сулят вам обязательно работать, обязательно в сообщество. Под конец года у вас появится достаточно много энергии, мотивации, возможностей. И поэтому обязательно надо использовать все эти возможности, чтобы не переживать об упущенных возможностях. В любовных отношениях постарайтесь быть не эгоистами, и у вас все получится. Конец 2021 года принесет стрельцам хорошие новости и отличные перспективы. Вот такой, друзья, гороскоп на 2021 год я прочитала. Некоторые, э, те, кого я знаю своих знаков, я прочитала и поняла, что действительно начало года у нас начался такой, поэтому я поверила ему. Ну, а правда это или неправда, мы посмотрим с вами позже. Ждать нам осталось немного каких-то. 11 месяцев осталось до следующего, 2022 года. Поэтому я была рада вас видеть, слышать. Кто ко мне присоединился, друзья, пишите, пишите мне комментарии. Я еще раз вас поздравляю, уже прошел Новый год, но сегодня 1 февраля, поэтому с первым днем с первым днем последнего месяца зимы. Далее у нас с вами будет весна. Это прекрасное время. Правда, говорят, у природы нет плохой погоды. Я с этим согласна. У природы нет плохой погоды. Все погоды хороши. Все... Раньше, когда я была маленькая, я с этим была не согласна. Я говорила, что я люблю зиму и лето. А весной и осень я не понимала. Сейчас я понимаю, весной все просыпается, все так прекрасно. И зима. У нас, сегодня, у нас сегодня на улице вчера вечером немножко припорошил снежок. Сегодня утром уже шел дождик. Сейчас нулевая температура. Но такой вот небольшой гололед есть. Рассказывали мне, звонили мои подписчики и друзья, Киевская область, там лежит около метра снега. А у нас, ну, надеемся, надеемся, что еще придет, все-таки еще э, месяц зимы, хотелось бы все-таки достать лыжи, достать лыжи и хоть раз проехаться на ними, на них, потому что прошел месяц, вот начался вот у нас так, как вот мы прочитали в гороскопе, оказывается, начался таким образом. Ну ничего, главное позитив, главное э, верить в хорошие, э, ставить перед собой цели и добиваться. Друзья, хорошего вам дня, хорошего начала рабочей недели, хорошей погоды, позитива, всего наилучшего. Кто не успел подписаться на мой канал, конечно же подписывайтесь. Друзья, я вам обещаю много хороших эмоций, позитива, ну и всего того, что я знаю. Я, конечно, с вами поделюсь. Друзья мои, до новых встреч в эфире. Всего вам хорошего. Пока-пока.